Добрый день, уважаемые друзья. Мы решили провести заседание от Комитета победы именно здесь, в Орле, в городе судьба которого неразрывно связана с ключевыми событиями Второй мировой войны. отечественной. Здесь проходила особая рубежка. В летние дни 43-го советская армия не просто выиграла битву на Курско-Орловской дне. Она не дала врагу взять реванш за тяжелые поражения под Москвой и под Сталинградом. В итоге наступил окончательный перелом и хода Великой Отечественной войны, и всей Второй мировой. В повестке нашего заседания один, но важнейший и многоплановый вопрос. Мы должны глубоко и подробно обсудить положение дел на завершающем этапе подготовки к празднованию 60-летия Победы. До 9 мая осталось чуть больше месяца, и мы обязаны успеть решить целый ряд неотложных задач. И в оставшееся до юбилея время задать тон, соответствующий той решающей роли, которую сыграла наша страна, наша армия, наш народ в победе во Второй мировой войне. Именно с таким пониманием Великой Победы нужно подойти к организации всех мероприятий юбилея. Сегодня у нас много докладчиков. Нам необходимо заслужить все ведомства, задействованные в подготовке к этому большому празднику. Давайте начнем нашу работу. Предоставляю слово министру обороны Сергею Борисовичу Иванову.